Всем привет, это нарезка Хг 2 на 2. Я на самострелах Они и, на и мой Они друг а на, на посохе. Бьют, вы можете посмотреть во время просмотра, увидеть, вот так сказать, наше чудо. Мы очень много раз выигрывали, но в конце нас запили палками а недруги. А, да. И мы расстроились. Мой чел друг ливнул. Приятного просмотра. Видео склеил за минут 20, так как я работал. Приятного. Чай пить, если вы сделали чай. Если вы его не сделали, поставьте видео на паузу и идите делать чай. А книжку Пожалуй, все. Денег нет на карте. И ждёт тот Почти ну, Тут наверное, покруче С этого 200 тысяч Давай Подхилишь? А чё-то сожрал, а чё-то будет Хиль меня, хиль меня Я его вообще убью опять на корене не лежит. Ты хила, ты в основном Действительно, я Я так Качество он на тебя подъехал, Он хочет токнуть меня от тебя. Он, чтоб телепортнуться и колотиться сзади. Может тут посередине стоять и все? Он, он убегает. <соed�> <соed> <соed> <соed> <соed> <соed> <соed> Небольшая просьба, поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий от четырех äh, слов для продвижения видео. Прикольно, мне нравится писать Давай ему пичку -ка дай какую-нибудь Он хочет свой лут тебе не отдать Иди утай, иди утай. утай. Но ну, его вот этого вот, Что у него не <свеч> <свеч> <свеч> Много но не приехал. Першая встреча. Что-то на всех раскидывал Ведь не кажется ¿Qué es Да, да. Не в этот Не, я, у меня ядов нет. Ехал на склад скинул. Wow, Из арчи. А <coughs> <coughs> сейчас надо развернуться. To thousands And we'll grow in number Fueled by thumb To see the horizon To us oh. to thousands Be strong to hold the powers of Переходить в программу. Подряд раз подряд выиграл в ГГ. Шесть раз подряд выиграли. Все, нет, руль. Сто шестьдесят Давай. Потому что Девера... отлично. Защиты. Защиты. На ну. У меня есть защита У меня есть, не есть а, давай Давай-давай-давай Я защиту давай. Я же могу Почему на вышке не ставят Не надо урон. Не надо урон. Да, яичко у него вылетело. Вообще, шапка Гририка, наверное, вообще имбат против курсы. разбивает. скинул. Подфилишь? Он сейчас пить будет. Я выпил защиту. Сейчас урон будет, нету. Отфилишь. Перевисуем. Спасибо кто-то смотрел вот этого блин, чай продлил давай, удачи Также у меня на канале есть uh, другие видео, можешь их посмотреть, если ты до сих пор смотришь видео. Скоро 500, 30 тысяч вышло. Я делал, я надел за нажимал, я забрал. А все ваши вопросы? Первый раз тысяч Ты что прикалываешься риск Миллион триста.